Здравствуйте, меня зовут Владимир, я шеф-консультант. Как пользоваться чебуречницей? Какие правила нужно соблюдать для того, чтобы оборудование прослужило нам долгие годы? Мы узнаем в сегодняшнем выпуске школы Апач-Лап на примере чебуречницы Харакан-16. Из чего состоит наша чебуречница? Самое важное – это фритюрная ванна. Она рассчитана на 16 литров. У нашей чебуречницы два тена, благодаря которым она очень быстро разогревает масло. У нас есть специальная... Сетка, на которой мы жарим чебуреки, которая позволяет их легко доставать и не загрязняет наши тены. И панели управления. Температурный режим нашей чебуречницы от 50 до 190 градусов. Как пользоваться чебуречницей? Никогда не включайте ее без масла. Это приведет к ее быстрой поломке. Наливаем масло. Как я и говорил, это модель Huracan 16, рассчитанная на 16 литров. Для того чтобы ваши блюда были вкусными, никогда не подливайте вот отработанное масло, свежее. Всегда его меняйте и пользуйтесь только свежим маслом. Мы налили масло, теперь включаем нашу чебуречницу. Управление она очень проста, мы просто ее включаем и выставляем необходимую нам температуру. Температура будет поддерживаться в ней автоматически после того, как она наберется. За счет неглубокого строения ванны наше масло очень быстро разогревается, что ускоряет процесс приготовления блюд. Не стоит загружать тесто в холодное масло, потому что в таком случае жир просто пропитает наш продукт, и оно не приготовится. Для того, чтобы проверить, готова ли чебуречница к работе, мы можем взять кусочек теста и опустить его в чебуречницу. Если масло вокруг нашего шарика теста кипит, значит чебуречница готова к работе. Вот как сейчас. Чебуречницы готовы к работе, начинаем жарить чебуреки. Как мы видим, чебуречница набрала нужную температуру и теперь автоматически поддерживает свое тепло. Чебуреки я поливаю дополнительно сверху маслом, чтобы они стали более пышные. Ну и благодаря тому, что я их поливаю сверху, они быстрее готовятся, как бы с двух сторон. Наш первый чебурек готов, и мы его складываем на специальный борт, который есть у нашей чебуречницы, для того, чтобы лишнее масло с него стекло. Как мы видим, лишнее масло автоматически сливается в нашу фритюрную ванну. А сейчас мы проверим, сколько чебуреков влезет в нашу чебуречницу. Так, у меня есть два огромных. Два поменьше. Вот, как мы видим, четыре чебурека отлично влезли. И еще осталось место для, как минимум, двух. Если на вашем производстве нужно приготовить большее количество то вы можете выбрать модель huracan 26 с объемом ванны 26 литров и соответственно сможете приготовить уже 8 или 16 чебуреков одновременно для удобства очистки чебуречницы в данной конструкции предусмотрен кран для слива масла масло когда сливаете должно быть всегда холодное Итак, сбоку есть кран мы его открываем и масло легко удаляется далее мы Утилизируем наше масло, как обычные бытовые отходы. В сегодняшнем уроке мы узнали, как пользоваться чебуречницей, каких ошибок нужно избегать. Если у вас остались вопросы, пишите их в комментариях. С вами был Владимир. Пользуйтесь техникой правильно!